Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас гид по каталогу Фаберлик План Покупок Здесь опять очень много новинок, когда что пробовать даже не знаю У нас появляется новая серия Блум, которая представляется Ти Казанова И здесь возрастная линейка кремов Так, вот начинается у нас защита от морщин сыворотка крем ночной дневной крем для век в принципе цены очень демократичные вот сами видите поэтому попробовать хочется вот я бы крем для век какой-нибудь дела обязательно это 35 плюс как раз желтая линеечка энергия жасмина я что нибудь из этой серии возьму обязательно и вам покажу а вторая серия 45+, красная. Это у нас живительный потенциал туберозы, лифтинг эффект. Тоже такие же цены, все приемлемо. И третья линеечка, это омолаживающая сила ириса сиреневая, очень красивая, 55+. плюс. Для каждого возраста как бы свой тип ухода, это здорово. На ароматы Фрутистори, истории, тропик стори и коктейль истории я знаю очень многих их любят большая скидка 249 рублей, если брать два аромата. Дальше у нас очень интересные новиночки для путешествий. Это чемоданы, сумки, всевозможные косметички. Я не буду акцентировать ваше внимание на этом, потому что, ну, я считаю, что это довольно дорого для Фаберлик, потому что вот обычный чехол для планшета, да, кладчик 900 рублей, а сумка на пояс аж 2000. А так все очень интересно. На Донна Филичи скидочка хорошая, кто любит этот аромат, тоже при покупке, при покупке двух получаются желтые ценники. Смотрите, здесь у нас появляется массажер для тела, пока на него нет скидочек, хочется попробовать, многие его хвалят, 1199 вот такой. Я слышала много положительных отзывов на него и обязательно когда-нибудь попробую опять у нас на патче скидочка смотрите если брать две упаковки это патчи для похудения по 199 рублей они это очень хорошая цена обычно они дороже у нас появляется новинка набор для депиляции смотрите большой и маленький такой как бы депилятор. Не знаю, как это назвать. Мне кажется, это по типу наждачной бумаги как-то работает. Вот Большой и маленький, наверное, там, у кого есть усики или какие-то мелкие волосики на лице. И этот набор стоит 299 рублей. В принципе, здорово. Но ну, мне нет необходимости покупать. Поэтому не буду. А мист для тела. Мне очень нравятся мисты Фаберлик. Они хорошо увлажняют. Когда выходишь из душа, на тело брызгаешься мистом, аромат сохраняется дольше и увлажнения это гораздо удобнее чем пользоваться кремами поэтому я обязательно попробую какой-нибудь мист из серии витамания так что у нас еще интересного на серию fleur de provance хорошие скидочки желтые ценники очень ароматная серия так новиночки у нас все пока без скидок из водостойкой серии а вот карандаш для глаз или бровей за 159 рублей. Это вообще очень круто. Я обязательно воспользуюсь этой акцией, потому что здесь мой любимый карандаш для бровей. Помадки со скидками, 3D-поцелуй по 169. И абсолютный объем хорошая помада за 129 рублей очень плотное покрытие. И вот у нас есть наборчики. Причем довольно удачные. Обычно тушь как бы кладут не очень хорошую, а здесь. А, а, Объемная тушь, маскара с хорошей кисточкой. И а, перламутровые помадки у нас миллион переливов. 329 рублей комплект. Это замечательная цена. На карандашики для губ и для глаз. Скидка 179 рублей при покупке двух. Мне очень нравятся стики для губ. Для глаз я не пробовала. У них очень хорошее покрытие. А, средней как бы плотности кремовая текстура они довольно хорошо питают губы в общем нравится мне гораздо больше даже чем некоторые помады опять у нас скидки на туши 169 рублей любая если вам нравятся такие кисти я взяла себе силиконовые силиконовые здесь не представлены так дальше девчонки у нас на лаки для ногтей малышки по 89 рублей причем представлено, я так понимаю, только 4 оттенка. Хорошая цена на кисточку для нанесения консилера. Ее можно и для теней использовать. По 99 рублей не бывает. Очень-очень редко. А кисти у Фиберлик действительно замечательные. Здесь у нас распродажа на некоторые водички на 15 мл по 159 рублей и наборчики вот тоже. Ароматизированный гель для душа и дезодорант. Нравятся мне такие при... При... предложения, чтобы оценить по достоинству аромат. Смотрите, любой аромат о или оранжевый, или розовый, такой редко бывает. Со скидкой 539 рублей. Кто пользуется этими ароматами, очень выгодное предложение. Мужские гели для душ у нас с хорошей скидкой, ароматизированные по 99 рублей. Это хороший презент любимому мужчине, потому что они все изумительно пахнут. И аромат их некоторое время даже держится на теле. И спрей дезодоранты 119, они тоже парфюмированные на любой, как говорится, вкус и цвет. Дальше хотела акцентировать ваше внимание на новиночке. У нас появляется в серии Weekend очищающая эмульсия. Ухаживает за кожей, мягко защищает ее от макияжа. Благодаря уникальной текстуре, трансформеру при нанесении на кожу превращается в нежный тоник. Очень хочется мне попробовать эту эмульсию. Возьму однозначно, потому что серия Weekend мне нравится. Я вот только-только добила... Крем из этой серии, и он великолепно работает на коже, он действительно придает коже отдохнувший вид. Это хорошая серия, она мне даже, наверное, нравится гораздо больше, чем новая ICO. На серию же Акти... активный спрей, 79 рублей, это хит продаж. Спрей для лица мгновенно охлаждает кожу, повышает тонус, снимает следы усталости. Можно наносить поверх макияжа. Это по типу термальной воды. На лето за 79 рублей. Тут, правда, 100 миллилитров, но тем не менее, это прекрасно. Я возьму его однозначно. У меня есть схожий спрей другой фирмы, скажем так. И иногда в жару, а у нас уже жара, он спасает. На мою любимую, опять же, серию проликсир. Вот такая скидочка. Это у нас интенсивный дневной крем и крем для век. 449 рублей. Хорошее предложение. И маски патчи по 99 рублей. Тоже давно хочу их попробовать. Наконец-то скидка. Возрастная кожа 40+, гардерика. Скидочка хорошая. Я не пользовалась этой серией. Не могу вам дать отзыв. Но я пробовала маску серии Реноваж 50+. Ее я посоветовать вам точно могу. Она... Крутая действительно. Лицо после нее на утро просто замечательное. Так что кому нужны такие возрастные крема, не обязательно по возрасту, присмотритесь. Я пользуюсь ей раз в неделю и невероятно довольна. Вот такой у нас новенький массажер для лица появляется в, этой, в этом каталоге. Он нам нужен для того, чтобы, я так думаю, улучшать микроциркуляцию сосудов наших лица, и чтобы наши крема воздействовали еще лучше. У меня есть массажер для лица от Фаберлик, немного другой, поэтому этот я брать не буду. Цена 599 рублей, возможно, если будут скидки, есть э, вероятность, что и его возьму попробовать. Так, дальше на, на серию Эксперт у нас активный крем гель антиакные со скидочкой с хорошей 45 по 199 рублей серию эксперт никогда не устану хвалить она просто замечательная она действительно справляется с проблемами кожи и лечит очищающие полоски по 19 рублей снова я возьму наверное себе штук 20 точно девчонки потому что ну они прекрасно чистят поры лучше любой там угольной маски пленки вообще я ими довольна на все сто на серию Вербена скидочки я до нее тоже никак не доберусь. Хотя отзывов много хороших. На Ботанику у нас постоянные скидки от 89 рублей рублей. И опять на масочке тканевой 69, но я больше, честно, не хочу их брать, потому что, ну, не нравится мне это лекала, это так неудобно, даже вот лежать с ней неудобно, проходить я уже молчу, потому что, ну, вот такие куски вот на, на ушах, вот здесь вот все свисает, она такая огромная, вот сколько уже было отзывов, и не может компания никак немножко скорректировать форму лекала в этих масках. Цена, конечно, здорово, 69 рублей. Но это так неудобно, что я больше брать не буду. Так, дальше, девчонки, у нас скидочки на серию SPA. Очень хорошие предложения и цены. Я тоже эту серию еще не пробовала. И хочу взять шоколадное обертывание для тела и для волос из этой линейки. Если вы пробовали, расскажите вообще, стоит ли, нет. А на бьюти-кафе 79 рублей гели для душа. Четыре аромата представлены. Я пробовала грушу и мятный шоколад. Возьму, возможно, вишневый конфитюр или ванильное лакомство, потому что они очень хорошо пенятся, очищают кожу. Мне нравится эта серия. Практически на всю линейку Витамании действуют желтые ценники. Очень бюджетная линейка. И с такими ценами вообще просто замечательно. Так, у нас еще, о, супер, смотрите, у нас скидочка на средство для интимной гигиены. Я просто обожаю его, если кто не пользовался из серии «Эксперт» средством для интимной гигиены, оно потрясающее, в его состав входит молочная кислота, и оно так бережно, и деликатно ухаживает за кожей, что ну, вот лучше я, по крайней мере, не пробовала. Скидка на синий освежитель, но освежитель тоже фаберлик я больше брать не буду. Мне гораздо больше понравился колгейт. Фаберлик, он ядреный. Вот написано тоже для всей семьи, но ребенку у меня, допустим, не может, потому что ну, мне даже прям все щипит и дерет, Он сильно такой мятный, что ну, не очень приятно полоскать им полость рта на серию салонки от ценные масла у нас идет скидочка салонки это хорошая серия бессульфатные шампуни которые плохо пенятся но здорово ухаживают за вашими волосами на умный кератинчик тоже, но мне больше всего нравится уплотняющая серия на нее скидочки к сожалению нету так дальше девчонки что у нас еще интересного в этом каталоге так и еще раз хорошая скидочка. Недавно она уже была на детские пасты. Я тогда взяла три штуки в прок И осталась у меня одна 69 рублей. Пастами от Фаберлик я довольна на все 100%. Тоже возьму штучки 3 в запас обязательно. Хорошая скидка у нас на концентраты пищевые комплексы Бьюти для здоровья волос и ногтей за 479 рублей. Мне нравятся наши концентраты. Я пью с удовольствием. И вижу эффект что самое главное так. серия рядом фаберлик у нас хорошая скидка на пятновыводитель я его возьму обязательно на лето ну куда же без него валяемся в траве и постоянно в пятнах и очень хорошая скидка если берем два карандаша водителя, то по 109 рублей каждый я их возьму тоже обязательно так же как и увлажняющие салфетки для удаления пятен, потому что летом, ну, одежда просто вот, погуляла два часа и выкинула. Мыло для кухни любое, по одному же можно брать, не обязательно два, за 89 рублей. Попробую какой-нибудь новенький аромат, потому что они мне очень нравятся. Они действительно, оно, мыло, устраняет запахи. Неприятно, если вы рыбу чистите, режете, а потом протрете, помойте этим мылом, все, запах пропадет, можете даже не сомневаться. Освежители воздуха по 99 рублей, это хорошая цена. Освежители водные, безопасные. Ну и одежда, кому интересно, я одежду в Фаберлик тоже не покупаю, редко заказываю, только если в Фаберлик клубе, бесплатно за бонусы. Это очень приятно все равно. Поэтому есть смысл зарегистрироваться, пока еще действует акция. Она скоро кончится. Тысяча рублей нам компания дарит на покупки. Вы регистрируетесь, делаете заказ на 2000, оплачиваете всего одну. И потрясающих два аромата в подарок мужской и женский, если вы делаете заказ на две с половиной тысячи рублей. Это очень выгодное предложение. И, по-моему, через каталог уже в следующем каталоге после этого уже не будет такого предложения. Поэтому успевайтесь им воспользоваться. Ссылку на регистрацию я оставлю под видео. Проходите, смело регистрируйтесь. Там никакие паспортные данные не нужно. Это вовсе не страшно. Заказывайте то, что вам нравится и то, что вы любите. Ну, а с вами была Светлана. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.